Умае ва... Моу Синдайру Чё? НАНИ?! Да я рассчитывал на такой поворот событий! Слышь, ну давай, ведите меня, Ты Чё, охуел? В смысле? В своей шапке, гондонке, блядь, что то ещё выебывается на меня У тебя такая же шапка Иди! Пошёл! Блядь, неважно Иди! Гондёхам веселее! В интерком, быстрее, пойдем. Бля, бля, бля, бля. Трепишите, мы идем за вашими жопами! <связь> <связь> народ, народ, народ, чё происходит? Квадца учёных, во что происходит, Я, кажется, а? что происходит, Я понял. Внизу комплекса заперт в машине, скромник. Он заперт, он не может оттуда выйти. В общем, и... сейчас надо идти. Какая наша печаль? Тяжело. Че? Какая наша печаль, она там закрыт. Давай-ка нужно обвести ученых это наша задача. Он дав, надо вывести нас. Ага, -а -а как же, СЦП? Посекон, ты теперь у нас командир. Давай. не не не не-не-не-не. Ну <сёк> все, давайте на пьемах не задница, ребята! SCP-САСАТ. Ну смотри, сейчас там будет, там будет, сейчас будет, там ремейк написано будет. Ты, короче, будешь всякую хуйню говорить, и это будет тебя слышно на всем комплексе, понял? <сёк> Я <сёк> понял. А, Попытался задеть, сделать. Салон, поехали. <сёк> <сёк> SCP-САСАТ. <сёк> Вам всем пиздец, ваше МТФ было уничтожено. <смех> Или получить рюлей Одну из двух Так, товарищи гопники, какого хрена происходит? О, блин, я ца... <смех> Сюда сейчас, ребята едут, давайте Принимаем? Наспигуем. Да, принимаем Только, блядь, мне не стреляйте Сань, сотку верни А, нет Нет Чики на ответ да, да бля <смех> ты мне 300 все еще должен пиздаться. а за за бока да? да два года блять ну смотри я, я в апреле ты... приеду и тебе верну давай ну я 1 апреля приеду <смех> жду <смех> <смех> так погоди сейчас походу походу гений его почти нашел если он его выпустит это будет хоть какой то Какое-то движение. Нашел, Я выпущу тебя, но с одним условием. Ты поможешь мне уничтожить да хули условия, геради, которые меня предавали все это время. Ты меня понял? Короче, он сейчас но открывает дверь и начнется. Ты мне нужен так же, как я тебе. Поэтому, как только я тебя выпущу, мы будем с этого момента действовать вместе. Ты меня понял? Подпрыгни, если ты согласен. Окей, okay, катало. Сейчас будет. Да ладно. Старичка в сто. А не да. Да. Еба! Ух, тука! Ебать! Как же он и сервер коншнулся, да Чё было? Ух блин Кто-то пернул в интерком Там в трубку пёрнули Базинга Ты не сможешь ну Работаем. Рабочая ситуация. Шпигун отряд. Работаем. Работаем. работаем. работаем. Бля, куда идти? Блядь, мы круг прошли. Куда, блядь, идти, кто знает? Работаем. Да сука. Работаем. Опа. Вперд, завалимся. Завалимся, вперед, вперд, завалимся. Работаем, работаем, работаем. No, Работаем! <рых> Выжившие есть? Да! Чикин, ты живой? Чё произошло? Какой-то урод канонату кинул, блядь, непонятно. Сколько погибло из наших? Пенем двух павших солдат Нашу народную песню Поехали, работаем Батареи кончились Все, блять Батарейки, шины батареи Батарейки Я! Кто гранат кинул, блядь? Че? Опа! Работает! Работает! Работает! Сука! Ёлами, блядь! Оо, я такой плохой человек. Нет, это так что рация не нужна. Нам бунтрком да надо, пацаны, бунтрком. <свят> залетаем, залетаем. Гоу-го-го-го-го-го-го-гоу. Работаем, работаем, работаем. Окей, okay, залетаю, залетаю. Граната! Блять! Твою <свят> мать, что бывает! Это я гранату кинул. Ну, сейчас подождите, сейчас подожди. Ну, Ганат еще одну. Кто меня убил, блядь? А кто гранат кинул?